Всем привет! Сегодня очередной эпизод шоу «Нанято», где мы рассказываем, как попасть на интересную работу с крутыми карьерными перспективами и сохранить свою профессиональную релевантность в мире искусственного интеллекта, тиктока и постправды. Хочу посвятить этот выпуск блогеру Аси с канала «Все работы хороши». Давича, неисповедимый алгоритм Ютуба, предложил мне его серию «Прочитай город». И это было вдохновляюще. Не на рассказ про собесы на продавцов-консультантов, но на изложение большего контекста вокруг собеседований из наших эпизодов в формате забавных рассказов, историй и по большей части жизни мемов и стримов. Короче, посовещались мы тут с Лехой Кузнецовым, директором монтажа, и решили: а давай-ка, клевый формат братени позаимствуем. Почему нет? Ну почему нет? Ну вот и заимствуем. Братюня, тебе привет и наш блогерский респект. Дисклеймер. Этот эпизод выходит при поддержке и спонсорстве компании Ситимобер, за что им низкий поклон. Так что, как вы верно догадались, коварных разоблачений и печальных историй об издревительном труде за 43 рубля в час сегодня не будет. Зато вы увидите пример того, что нужно знать и уметь, чтобы вас взяли в будущее. Тут на экране появляются ссылки на наши соцсети, куда вас покорнейше прошу проследовать. Особенно в Телеграм. Писать там проще, чем снимать, и поэтому наших забавных мыслей и заявлений там поболее будет. Как всегда, лайк, шер, коммент. Кстати, говорят, неисповедимый YouTube любит комментарий от пяти слов. Напишите такой, и буду вам признателен. А если расскажете о нашем шоу друзьям в личных сообщениях на обеде или на очередном зуме, получите плюс 100 к армии и плюс 5 к харизме. Что ж, давайте к делу. переносимся в далекий 2007 год настолько далекий что некоторые наши зрители тогда пешком под стол ходили правда не настолько далекий чтобы кому-то из них уже был актуален сегодняшний выпуск а для остальных олдов напомню какие захватывающие вещи произошли с нами в 2007 году джон роллинг наконец-то дописала долгожданную финальную книгу паттерианы гарри поттер и дары смерти вот что вы знаете о дарах смерти Молодой волшебник вырос, как и его читатели. Все население необъятный до 35 лет бросилось регистрироваться во ВКонтакте. А после 35 — в одноклассниках. Помните, как кидали друг друга на стены забавные картинки, добавляли друг друга в друзья, все еще поздравляли с днями рождения и наслаждались неограниченной пиратской музыкой? Кто успел, тот и съел. Геймеры дождались выхода культового сталкера, в простонародье «Ждалкера» и Assassin's Creed. С его средневековыми пируэтами. Правда, в 2007 году быть геймером было совсем не круто. Бесконечное порицание от родителей, отсутствие каких-либо карьерных перспектив. Не то что в 2021 году, когда победители чемпионата мира по доте поздравляет сам бессменный лидер нации Владимир Владимирович. Кстати, мы поняли, что он наш бессменный лидер нации именно в 2007 году. Тогда же познакомились со сменным лидером Дмитрием Анатольевичем. Тогда же, в 2007 году, Запад заполучил рупор свободы слова «Wikileaks», которых с тех пор с переменным успехом пытается заглушить. А мы — Олимпиаду в Сочи 2014, которую с тех пор так и не смогли окупить. Деньги есть. Однако, пожалуй, самое памятное событие 2007 -го года — это выход первого айфона. Именно ему суждено было изменить, как мир создает и потребляет информацию, из чего в конечном счете и строится сегодняшний рассказ. Помню забавный случай из 2007 года, хотя в тот момент он не казался забавным. Достаточно холодный сентябрьский вечер, и одет я не по погоде. Иду на метро, чтобы доехать до общаги ЕМО на профсоюзную. спускаясь на станцию деловой центр. Проездной еще не успел оформить, поэтому нужно купить билет. Смотрю в кошелек. А кэш весь истратил. Только банковская карточка. Ну, ок, думаю, заплачу карточки. Это ж деловой центр. Спасибо центру за это. Подхожу к кассе. И ни хрена. Карточки не принимают. Только кэш. Банкоматов поблизости тоже нет. Автоматов по продаже билетов тоже, конечно, нет. гугл карт еще нет, чтобы банкомат загуглить. Айфон может и есть, но не у меня. Прохожие ничего не знают, конечно. Как всегда в Москве. Есть же Ситимобил. Он появился чуть раньше, в том же 2007 году. И тут могла бы быть идеальная рекламная интеграция спонсора. Нет. Но не будет. Потому что про мобил я тогда, конечно, ничего не знал. Знал про бомбил, которых можно ловить на дороге. Сначала машину купят, потом права, то, что ездить, надо уметь. Ну, у бомбил нет терминала для оплаты. И перевести на карту Сбера тоже нельзя. Мы же в 2007 году. Короче, страх и совесть, в большей степени страх, не позволили мне ехать зайцем на метро, и я шел два с половиной часа пешком в общагу, проклиная московский транспорт. Потом еще и простудился в придачу. Думал в этот момент, как было бы круто иметь телепортацию. Тогда а к чему это я все? У людей, про которых буду сегодня рассказывать, есть видение, как создать аналог такой телепортации. Городской мобильности не привлекая внимание санитаров. И есть возможность к этим людям примкнуть. Смотрите далее как именно. Не, я имею в виду не к санитарам, а к людям-телепортаторам. Хотя к санитарам тоже можете примкнуть. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечат. И меня вылечит. А, но не в этом видео. Как же строить телепортацию, не привлекая внимание санитаров? Привлекая данные с айфонов и андроидов и ловко орудо ими. А как это работает, расскажу через минуту. Помните, как в 90-е, даже в 2000-е считалось престижным быть юристом или экономистом. Ходить в костюме. Ну, в таком костюме я, конечно, вообще. Алло, здравствуйте, да. Я не могу с вами говорить, я слишком ответственный, чтобы говорить. Сидеть в теплом кабинете с евроремонтом, обедать в кафе и двигать бизнес вперед, получая большую и белую зарплату. Надо было мне сразу директором. Это так хорошо. Сидишь, ничего не делаешь. Вот с таким звуком разбились иллюзии. На вершине экономической пирамиды, если не считать приближенных к оскормушке, оказались технократы, вчерашние гики, штудировавшие математику и программирование. Хорошая новость. В их ряды можно перекатиться без формального образования. Тем же экономистам и даже иногда юристам. Но это тема другого разговора. А как так вышло? А вот как. Всему виной вот этот человек, Эндрю Ин, профессор Стэнфорда, основатель корсера Google Brain, стартапер, студент, комсомол, спортсмен, венчурный капиталист и просто красавец. Это он сказал в 2008 году примерно следующее. И, ребята, давайте запускать всякие наши хитрые алгоритмы глубокого обучения на видеокартах. Хватит им тинейджеров развлекать. Пусть работают. А тинейджеры пусть учат машинное обучение на Курсере. Так что, когда будете покупать следующую видеокарту и искать виновного в заоблачных ценах, вспомните Эндрюина. Ну и криптомайнеров, конечно. Дело в том, что многие алгоритмы машинного обучения существовали аж середины 60-х годов прошлого века. Разрабатывали их мало кому известные и толком, никем. Нефинансируемые ученые математики по всему миру, в том числе в Советском Союзе. Круг применения алгоритмов был узов, ибо не было вычислительных мощностей и не было данных. С вычислительными мощностями помогло решению Эндрю Ина. А с данными интернет, Google, SQL и впоследствии Стив Джобс с айфоном, которого мы уже вспоминали. И понесся искусственный интеллект. Распознавание котиков собачек, победа над человеком в Go. Фейковый Дональд Трамп, диагностика заболеваний, алгоритмическая торговля, самоуправляемые автомобили... Все это оказалось под силу искусственному интеллекту. На беспилотнике я катался два года назад на метапе разработчиков и водил он действительно лучше меня. Правда, медленно. И периодически путал выхлопные газы от фуры со стеной. А Кстати, в чем отличие между машинным обучением и искусственным интеллектом? Если оно... Написано на питоне или в другом языке программирования, то это машинное обучение. А если оно написано на слайде PowerPoint экономистом или юристом, то это искусственный интеллект. Окей, а при чем тут сетимобил? Это отличный вопрос, Настя. И отвечу я на него прямо сейчас. Правят искусственным интеллектом всяческие дата-спецы, дата-аналитики, дата-инженеры, дата-сайентисты, разработчики больших данных и так далее. Отличают эти профессии степень погружения в разработку, математику и бизнес-проблемы, а объединяют возможность создавать умные продукты и услуги еще одна вещь. Зарплата в несколько сотен тысяч рублей. Вот что я нашел! Вот, кстати, скрины с реальными постами о зарплатах из комьюнити Open Data Science, где обитают многие русскоязычные дата-спецы. Зарплаты разных компаний вполне репрезентативные. Как видите, свежий выпускник запросто может зарабатывать 150 кей рублей, а тем лид 400 кей рублей и больше. Зарплаты дата-спецов в сети Мобили раскрывать не буду, ибо они сильно зависят от роли и требуемого опыта. А комбинаций – великое множество. Но зарплата точно вас не огорчит. Доплатный бонус – приятный рабочий график и офис с пинг-понгом и даже комнаты для сна. И это уже кадр непосредственно из офиса сетимобила. Тут он, ребята в ПСК решили порубиться. Ладно, не будем им мешать. Теперь давайте вернемся к тому холодному сентябрьскому вечеру 2007 года, когда я шел до общаги пешком и простудился. Как то спецы в сетимобиле помогут вот таким бедолагам. Что это за телепортация, которую они строят? Рискуя насобирать дизов от всех поклонников братьев Стругацких, сразу скажу, что 0 Т-кабины по всей России Ситимобил ставить пока не планируют. Риманова складка еще не проколота, хотя над этим, скорее всего, уже работает. Но как и 0 Т-кабина, Ситимобил решает задачу максимально эффективное перемещение людей и вещей из точки А в точку Б постоянно расширяющимся набором инструментов. Такси лишь один из них. Как нуль и кабин. Мы уже как бы носу смотрим, как бы на Ситимобил, как на, ну, на ну, не, не только сервис такси, а на некий сервис ну, городской мобильности. Городской мобильности да. да. И тут есть и каршеринг, самокаты, думаем как бы в сторону общественного транспорта. вот. И, ну, наверное, скоро, скоро еще что-нибудь новенькое придумаем и порадуем наших пользователей. На самом деле, даже без мультимодальности задач для дату спецов такси хватает. Прежде всего, приходится разбираться с ценообразованием. Пассажиры хотят уехать в сию минуту, добраться до места назначения, где бы оно ни было, молниеносно, и заплатить за поездку как можно меньше. Водители же хотят избежать простоев и получить адекватные деньги за свою работу. Ну что, ребятишки, ехать надо, как говорится. И те, и другие часто жалуются на цену, но в разные стороны подружить их запросы, тот еще квест. Решается он не подбрасыванием монетки не буллингом одной из сторон, а математическими методами. Максимальная эффективность достигнется, как мне кажется, тогда, ну как бы наши пассажиры хотят э, все люди на Земле, наверное, на самом деле хотят меньше платить и очень быстро уезжать. Это основной их, так называемый, утилити. да и полезность в использовании сервисом. Это как можно меньше ждать подачи авто и как можно меньше за это заплатить у водителя, э, как можно больше заработать в единицу времени. Эти две вещи друг с другом конфликтуют. Решить эту задачу максимально эффективно, как мне кажется, да, это мое личное как бы наблюдение, чтобы водитель, который выполняет заказ, аст, а, точка Б у пассажира заканчивалась, стояла в том, в том географическом месте, где поступит прямо через секунду следующий заказ. То есть он едет, выполняет этот заказ, останавливается, через секунду ему прилетает заказ, который находится в двух метрах от него. Здесь что получается? Мы разорвем вот этот порочный круг влияния плотности, и получится, что водитель максимально утилизирован, то есть он постоянно находится на линии, он не ждет заказов, у него постоянно этот приток заказов происходит. Время подачи минимально, потому что его следующий заказ находится прямо в двух метрах от него. И это позволяет чуть-чуть снизить, держать чеки более низкими, и обеспечивать низкое время подачи, 2 метра. А водителя максимально утилизировать и максимизировать его заработок. То есть фактически нужно научиться делать так, чтобы машина приезжала, ехала туда, где через секунду будет следующий заказ. Да и кроме динамического ценообразования задач немало. Разработка механики распределения заказов, субсидирование клиентов и водителей геосервисы всякие, да еще и борьба с мошенниками типа телепортирующихся водителей, бот-сетей и недовольного рекламными кампаниями мужского государства. В общем, повезло тем, кто в детстве ботал математику и программирование. Кого ищут в аналитические команды CityModel? Мы на самом деле ищем э -э, очень много людей, ну, постоянно ищем и всем разные специализации. Ищем как бы дата инженеров, ищем системных аналитиков, бизнес-аналитиков, продукт, маркетинг, операции, технических продуктов, разработчиков, там, дейто алгоритмистов, вот. Ищем, ищем разного уровня, там от стажеров там, и джунов до руководителей там, ну, отделов и направлений. У нас достаточно много вот людей, которые заканчивали МФТИ и перешли в РЭШ. Это достаточно хорошая комбинация. Потому что у них очень сильные там скил и бэкграунд технический, да, есть они понимают, как в том числе разработка устроена, так что такое высокие нагрузки и так далее. где-то об этом, по крайней мере, слышали. И РЭШка дает им еще какой-то очень неплохой экономический Это прям вот, вот достаточно хорошая комбо. Вот. Хорошо, а что, на твой взгляд, required? Что вот такой минимальный базис, на который же можно все надстраивать, но без которого вообще не справишься с работой? Структурное мышление, умение излагать свою мысль – это вот номер один. Дальше, ну, технические скиллы. Я не знаю, стоит ли их там прям подробно говорить, мне кажется, я не совсем уже релевантен и компетентен в том, в том, чтобы говорить, какие мы там технические скиллы проверяем на ходе, потому что я провожу только финальное интервью. Вот. Но обычно у нас какое-то техническое задание есть и так далее в целом. Вот, все зависит еще от того, какую там задачу человек должен решать. У нас есть, как бы, так скажем, классическая дата аналитика да, здесь, наверное, меньше упора в то, что человек знает, что такое там какие-то нейросети и так далее и тому подобное, вот. а в том числе, как делать базовый анализ данных. Это, а это очень там структурное мышление, что такое воронка, как, как считать метрики. Обязательно, конечно, SQL, вот, в, в любом его виде. Мы в любом случае научим кварить кликхаус и exosol. Вот, но данные это 80%. Вот, уметь джойнить нужно. Это не сложно, но нужно. Вот, это тоже реклам. Как прокачать структурное мышление, я рассказал в комментариях к видео. А более технические навыки сейчас увидим на интервью дата аналитиков, ценообразований и распределении заказов. И вот сейчас будет куча комментариев в стиле «смотреть с этого тайм-кода». Так что для вас, любители тайм кода в самое время. Хорошо, Тёма, переходим к делу. Давай ты наверное, сначала немножко расскажешь про свой опыт, а потом mm -hmm. я буду задавать разные вопросы уже по предмету нашей вакансии. Разные каверные вопросы, как мы любим. Итак, все началось очень давно. Где-то лет 10 назад, соответственно, я поступил в бамунку, mm -hmm. Закончил. Там была кафедра, связанная с логистикой, и где-то на последнем курсе я решил, что что-то лентяничать, пора работать. Вот, соответственно, строился в страховую, разработчиком ВБА, на ВБА всяких страховых калькуляторов. Вот, так что могу с некоторыми людьми поспорить, что Excel это отстой. В принципе, это очень хороший тул. Вот, соответственно, потом я перешел в такую дистрибьюторскую компанию, занимался аналитиком продаж. Да, то есть мы анализировали различные маркетинговые акции там, по зажигалкам, Red Bull и всяким таким штукам. Потом я попал в Альфу. Да, там я был таким Data аналитик Flash дата Scientist по различным бизнес-процессам. Да, мы оптимизировали различные бизнес-процессы от валютного контроля, оптимизации численности в банковских офисах. Много всего делали. Потом на короткое время я очутился в Випе. Вот, это e-commerce, я думаю, все знают, это LaModa и все остальное. И там я делал различные сортировки товаров, ну, такие небольшие евристики мы делали, какую-то тоже аналитику по данным, по продажам, по тоже складу и все остальное. И потом меня затянуло в ком кредит вот, на почти 4 года. Там я был очень много кем, я даже начинал с системного аналитика, заканчивал архитектором. Вот И посерединке большая часть был дата-аналитиком, дата-сайентистом. И в основном все были проекты, связанные с риском и с CRM-департаментом. Да? То есть это, например, поиск там, аномалий в транзакциях, это подключение различных внешних источников от БКИ, да? то есть от бюро кредитных историй, они там предоставляют различные антифродовые, сервисы, и мы подключали, смотрели, это нам нравится, это стоит того, не стоит того, или этого у нас уже есть. Вот, это был такой очень глубокий опыт. И потом, по истечению вот этих лет, веков, я решил попробовать себя за границей и оказался в Jump City. Jump City маловероятно, что кто-то знает. Да, я думаю, я тоже не знаю, что это такое. Вот, это американская компания, которая занимается мобильными играми. Она довольно большая, там около тысячи человек, но наш, именно наша студия, да, наш офис был единственный европейский, и там было человек 25. И я был вот единственным человеком, кто был ответственен за все манипуляции с данными. Mm -hmm. да, то есть это вот, начинает визуализации данных, каких-то ключевых продуктовых метрик, каких-то новых, каких-то воронок. Это анализ текущих проблем, да, допустим, анализ игровой экономики, это создание каких-то моделек. Да, то есть у нас, допустим, не было никаких... Персонализированных офер. И мы как-то это решили сделать. Сделали это кое-как через предсказание LTV. и в зависимости от него мы там показывали, допустим, много рекламы, мало рекламы, хорошие оферы или плохие оферы. Вот, и сейчас я вот недавно закончил как раз, вернулся в Россию-матушку и вот готов открыть. Расскажи просто про самый интересный, наверное, проект вот за все время. Можно из HomeGrid, можно из Jump City или, может быть, там, из более раннего опыта, что тебе больше там все запомнилось, понравилось? Да, ну, да, скажу, самый недавний, да. Не уверен, что он прям топ, ну, самый интересный, но в топ-3 точно входит. Uh -huh. Поэтому, я думаю, достаточно. Это как раз про uh, LTV и про рекомендации. Uh -huh. Понятно, что задача начиналась не с какой-то постановки в жире <laughs> или в конвьюнсе, а начиналась с того, блин, у нас что-то как-то revenue не скачет, у нас retention что-то пошел вниз и тому подобное, да, что-нибудь придумаем. Вот. Мы подумали, да, то есть у нас нет персонализированных никаких офферов. И решили, а, давай поймем, у нас вообще сколько клиент может принести денег, да, в, и мы должны это понять в первые, там, ну, не минуты, понятное дело, но дни, вот, соответственно, стали собирать данные. Проблематика там, что у нас нет никаких персональных данных, то есть мы не знаем, вот, сколько ты играешь в игру, сколько тебе там, 25, 45, женщина, мужчина, там, банкир или кто-то еще. Соответственно, у нас есть только откуда ты пришел, какие-то engagement-метрики да, за первую там, неделю, две и тому подобное. Это там, количество сессий, количество времени, которое ты потратил, сколько дней ты подряд играл ну, и тому подобное. Вот. Потом я посмотрел, соответственно, на средний жизненный цикл наших клиентов, да, то есть в среднем оно примерно было, подходило под нормальное распределение, и где-то около месяца жил наш клиент с нами, да, потом он там в 50 случаев уже сваливал от нас. И, соответственно, мы решили, что нам надо собрать данные за первую неделю и за вторую неделю, и, соответственно, вот две модельки такие, чтобы предсказывать уже LTV, Соответственно, от этого мы идем наши оферы, наша реклама и тому подобное. Это было довольно проблематично, да, потому что там много данных не было, отсутствовало. Какие-то ивенты вообще, они, мы дизайнили так, что они вначале должны нам возвращать данные, а они возвращали в конце. Ну, вот, и у нас был довольно большой объем данных. То есть, на самом деле, там все ну, не ДВХ, но хранилище было парочку петабайт, наверное. Вот, и это все на Data Bricks, на Data Bricks все вертелось. Было довольно модно современно, но тоже тяжело вертеть, когда у тебя такие объемы данных. Вот, но мы постарались исправить большинство. Вот, соответственно, собрали определенный пласт данных да, по, по нашим клиентам там, за неделю, за две. И, соответственно, начали там, предсказывать наши... Там, в лоб пошли, там, взяли там, Forest первый mm -hmm. какой-то бейзлайн и зафигачили. Вот. Соответственно, потом мы а, сделали чисто по бизнесовым нашим знаниям, что, допустим, если наше предсказанное LTV меньше 5 баксов, mm -hmm. да, то мы ему фигачим, бомбардируем рекламу, да, в он там ничего не купит, ну, что с него взять, <кром> кроме как а, рекламу ему зафигачить. Вот. Если хотя бы там, от 10 долларов, то уже есть шанс, можно ему поменьше рекламы и показать там, хотя бы какой-то оффер такой, чтобы его совратил немного. А, вот. И, соответственно, провели какой-то АБ-тест. Ну, не какой-то, а совершенно определенный. Совершенно определенный, хорошо. Да. А, он, мы рассчитывали, на самом деле, то есть мы метрику ставили не какие-то там деньги и тому подобное, а вот retention и какие-то engagement метрики, да, то есть э, чаще ли он стал играть и тому подобное. Вот он показал, соответственно, проценте от нашей популяции довольно статистическую значимость, и мы решили его дальше раскатывать. Ну, понятно, что не сразу на 100%, а там постепенно, то есть 1, 2, 5, 10 и там подобное. И вот. а интересно, потому что, во-первых, я, по сути, был один, и я только там дергал ниточки, кто бы мне помог, там, не знаю, по инфраструктуре, по какому-то бизнес-процессам и вот от начала до конца я был один и соответственно кооперировался вместе со всеми нашими коллегами это было довольно прикольно окей mm, okay. а чем все закончилось в итоге то есть вы раскатили все прекрасно да то есть а, много, много денег, денег принесло мы, да, в конверсии то есть именно в количестве не игроков которые перешли в а, игроков около наверное полпроцента для нас это вообще бомба и шик по деньгам мы тогда еще там особо не считали, потому что мы именно на рост шли, да, то есть, чтобы больше постконверсия, там, D-Active и тому подобное. Вот, и сейчас, ну, я уже ушел, но планировали уже там внедрять какие-нибудь именно рекомендационные там системки mm -hmm. несложные. Не Когда мы делаем AB-тест, например, не 50 на 50, как по классике, а, например, 99% к 1%. Что меняется? Ну, во-первых, во для чего мы вообще это <laughs> можем делать? В моей... Страшно, потому что... Да, в моей практике это вот именно, ну, две, на самом деле, две причины. Первая – это страшно, все упадет, и угу. мы все разбежимся и обанкротим э, компанию. Или второй вариант – это мы уже, в принципе, догадываемся по каким-то там ретроспективе и так далее, что вот этот вариант может принести намного больше денег, Соответственно, ставим такое соотношение, там, проверяем, и уже все, идем дальше, чтобы не терять вот эту недополнительную прибыль. Не, да, с точки зрения статистики, там как-нибудь мощность критерия, там выборку нужно как-то считать, то есть что вот с, под, под капотом об теста не с бизнесовой точки зрения? Да, или... да, ну под капотом, соответственно, по выборке она, соответственно, увеличивается, да, потому что а, мы, когда считаем необходимую выборку, угу. да, то есть мы, нам нужна, понятно, мощность, понятно там какую-то статистическую значимость а, и там, необходимый детект, uh, да, ну как-то эффект, да, с, с измеряемый эффект. И, соответственно, вот на эти две группы мы там получаем, не знаю, 10 тысяч людей. Uh -huh. Вот, соответственно, нам надо, чтобы это соотношение было mm, таким же, каким мы распределяем вот АБ-тест, да, то есть там, 99 на 1. 99 на 1 это такой прям экстремальный, ну, я, да, пример, да, да, можно 90 на 10 не суть. Да, по поводу мощности э, критерия надо сейчас подумать. То есть мощность — это у нас э, вероятность того, э, что мы правильно э, как бы правильно заполучим эффект, когда он в реальности есть. И надо подумать, и, то есть если мы разделим его на 1.99, ну по логике да, он уменьшится. Почему? Тут сложно сказать. <смех> <смех> ну, на самом деле, да, там есть некоторый нюанс с проведением тестов не 50 на 50. Ну, мы, наверное, чуть попозже к этому, в рамках, в рамках моих каверзных вопросов, ну, про это вернемся. поговорим. Скажи, пожалуйста, а с какими вообще стайками ты работал в вот, uh, Databricks? Ну, там, для России это не очень популярно, наверное, стайка. какие, может быть, ты в home кредите с какими вообще технологиями сталкивался? Да, ну, начнем там с простенького это, визуализации. То есть это, понятно, табло. Uh -huh. да, иногда пользуюсь Redash, но uh -huh. так вот для прототипирования. По bds понятно, что Home Credit — это банк, и там ты не засунешь никакой Databricks или <laughs> что-нибудь ну, такое. Да, да, да. Поэтому там у нас стоит Oracle. Ну, классический, общем, да, Oracle SQL-like базы. Да-да-да, ничего такого. То есть Mongo мы там не ставили. Окей. Okay. А, соответственно, программируешь ты на Python или... Ну, Python, SQL. Окей. И VBA. Окей, как, как как же... да, да, да, okay, yeah. хорошо, расскажи, пожалуйста, тогда раз про ВБА. Я сам когда-то очень давно писал ВБА. Я тоже. Да, да, cool. да, да. Вот. А в чем, ну, ты говоришь, что в Excel там все хорошо, а в чем а ты видишь ограничения тогда в ВБА? Почему весь мир сейчас пользуется питоном? Ну, потому что в основном ВБА, он именно для Excel. Ты можешь его вывести куда-то наружу, куда-то поставить какое-то внешнее приложение. Ты можешь, конечно, это там... Есть... Нет, нет, с этим это все понятно. Да, вопрос именно там, как, там, не знаю, в рамках синтаксиса, в рамках вот, богатства функционала. То есть вот, условно, давай представим, что ну, написали суперкомпилятор на VBA, который там суперудобно сделали и ноутбуки под VBA. Какие ты видишь, может быть, ограничения в языке? Н ну, именно в самом языке это надо подумать. Он был давно. Но в плане там, библиотек понятно, что она намного беднее. А то есть сейчас уже... Там на питоне сделано куча всего, и делать это на ВБ не представляется возможным. Вот. Именно в самом языке. Ну, ну, мне кажется, просто расширяемость у нее очень неудобная и вообще вообще, ну, вообще никакая. Как бы, ну это, да, но это okay. именно вот в плане... Окей, uh, okay. последний вопрос по твоему опыту. Соответственно, почему ты как раз ушел и что ты сейчас ищешь, в чем там твоя мотивация? Uh -huh. Почему ушел? Ну... Первое, это я вернулся в Россию. Угу. Да, потом, это, по по понятной причине, да? да, да по, по многим причинам. И второе, там стало чуть-чуть скучновато, угу. потому что команда маленькая, и когда оттуда уходят там, два ключевых продукт-менеджера угу. из двух команд, единственных, угу. и фокус так немного смещается с аналитики там, на просто поддержку, да, не на развитие, угу. то там становится чуть-чуть скучновато. Вот. Ну, окей, okay. а что ты сейчас вот еще, чтобы то задачи мотивировали, были бы интересными? Да, во-первых, я люблю микс, да, задать, чтобы не только заниматься, я не знаю, какой-то вот узкой частью, а там чутка и какой-то продукт аналитики, и там чуть-чуть там визуализацию показать, и пообщаться насчет того, как там бизнес, допустим, оптимизировать, ну, в таком ключе. Uh -huh. И плюс мне важно, чтобы, понятно, что мы там проверяем какие-то бизнесовые продуктовые гипотезы, да, но чтобы это именно были продуктовые гипотезы. Перейдем непосредственно уже к нашим вопросам. Начнем mm -hmm. мы с SQL. Понятно, что данных всегда нужно как-то уметь угружать, поэтому, собственно, вот поговорим небольшие вопросы про SQL секцию, а дальше перейдем уже к непосредственно бизнес-кейсам и связанным с ними каким-то статистическим mm -hmm. задачам. Итак, давай представим, что у нас есть, можно да, пописать, mm -hmm. наверное, у нас есть простая табличка в базе данных, у нас есть всего два поля. Есть User ID, это какое-то Интовское поле, и есть второе поле, давай назовем его Log, Uh, оно отражает какое-то действие, и оно uh, просто в нем хранится дата time, mm -hmm. то есть когда это было действие совершено. Yeah. И, соответственно, здесь поэтому могут быть разные юзеры, и каждое их действие отражается вот этой такой простой табличке. Я хочу найти uh, среднее количество действий uh, для каждого пользователя в день. Uh -huh. Ну, я назову таблицу tbl. Ну да. Т да. можно так, как угодно. Так, соответственно, мы что нам нужно? Нам нужно User ID. Нам нужно а, день. Это зависит от… Ну, Синтексис, да. Ну, вот у нас есть какая-то функция, которая выгружает да, да, да, Ну, date, например. Да, да? там может быть какой-то этот формат, но ну, оставим без него. As да. day. И, соответственно, нам что нужно? Нам среднее ну, количество в день. Ну, сре среднее, да. Вот, сколько в среднем пользователя совершает действие в день. Да. КНТ. Рубай. 1, 2. Mm, да, но есть нюанс. Допустим, mm -hmm. у меня в какие-то дни, ну, например, у меня условно 1 января пользователь совершил действие, mm -hmm. а потом следующее действие совершил 10. -го. Ну, то есть он нам даст, что 1 января одно действие в среднем. А второй или нам. Какой нам задачи? нужно в среднее, да, в среднее, как бы, в день. То есть если он какие-то дни пропускал, но же не существовали, значит, у эти дни как бы был 0. А, ну, то есть нам надо да, просто юзер ID и среднее количество в день. Да, в среднее. Okay, да. Okay. Ну тогда мы это, скажем так, обмундируем в КТЕ. Из этого мы слегнем, сейчас я from KTE, значит, у нас будет user ID average oops, KNT. Я надеюсь, понятно. КНТ. Ну, примерно так. То есть, первое десятое нам даст среднее там... 1 плюс 5 пополам. Не, ну у тебя же здесь действует, и как бы. В чем проблема? Что есть пропущенные дни. То есть, условно, вот что выдаст твой запрос, если у меня вот есть. Давай табличку напишу. Пример просто. Допустим, у нас всего один пользователь, ну вот, здесь user ID. У него один, один. Ну и сразу date, давай возьмем, просто, тип. Это условно первое число yeah, и, и, и десятое. Yeah. Uh -huh. Вот я хочу для такой штуки получить, что первый пользователь. В среднем, соответственно, делает две десятых действия в день. Ну, поскольку вот у второго числа ничего не делал, третьего числа ничего не делал, 4 четвертого... а, -а, -а. Да. я думал именно, что вот. по его активным дням. Нет, нет, я хочу в среднем, я не говорил про активные дни, я говорю просто в среднем по дням. А вот это, кстати, было не очень. То есть, с одной стороны, он вроде как бы отвечал на вопрос, но с другой стороны, было явно видно его невнимательность. То есть, он не обсудил важные корнер-кейсы, и мне пришлось на них наталкивать. Так. Да, да, да. У нас вопросы, как бы они подразумевают, что я могу уточнять что-то по ходу и что-то говорить нечетко. Это нормально. Как и я могу говорить что-то нечетко. Так, если нам соответственно у нас получается здесь две, а, ну здесь по одному действию, по одному действию все понятно, две десятых. Все. Это логично. Ну тогда мы начнем с то есть нам надо, по сути, выбрать разницу между максимальным и минимальным временем, угу. посчитать сумму действий, одно поделить на другое. Да, да. Ну, можно, я думаю, не писать, да. более-менее понятно. Конечно. Да, да, да. А есть еще один нюансик. О, это уже интересно. К этой же штуке. Давай представим, что сегодня не 10 число, а 25. Как тогда в этом случае поступить? Потому что дни идут, а пользователь, ну, типа, перестал пользоваться, но мы считаем, что он же средний. Ну, просто можем карандей поставить. Карандей, да. и да? да. Окей, это была простенькая задача. Для разминки и мы с ней справились. Теперь давай сделаем сложненькую задачу. Да. Та же самая табличка: есть user ID, mm -hmm. есть лог. Мы будем называть активными пользователями, которые пользуются нашим приложением. Ну, то есть отражают что-то в лог. Не реже, чем раз в 24 часа. А, соответственно, другие пользователи, будем называть их неактивными. В том смысле, что они не так активно пользуются нашим приложением. Угу. Вот я хочу вывести всех неактивных пользователей из этой таблички. Так, значит, мы активных считаем. Те, кто совершили хотя бы одно действие в течение дня. Ну, не в течение дня, раз в 24 часа. Раз в 24 часа. А, ну тут у нас date плюс time. Ну да, дата time поле. Так, то есть, допустим, если а, вот этот а, человечек, он совершает там сегодня, через, 24, через 20 часов, а следующее через 60 часов, то он неактивный. Да, совершенно верно. Ну, то есть, если, например, он совершил сегодня в 7 утра, mm -hmm. а завтра в 23 вечера, то, несмотря mm -hmm. на то, что он делает это каждый день, mm -hmm. в, в рамках нашей, вот, нашего подхода он тоже неактивный. Поэтому нам нужно вот найти, всех неактивных. Так, ну, здесь, я думаю, нам понадобится, к сожалению, или к счастью, оконной функции. В таком случае у меня только такое решение пока. Кстати, вот это было очень круто. Мне прям очень понравилось такой. Думаю, вау, сейчас будет огонь. Ну, да, мне кажется, что это хорошее решение. Так, значит, нам надо select user ID. Date. О, так, Ну, можно не сточиться до синтаксиса, можно просто назвать оконную функцию, что она делает. там, Можно где-то там скобочку перепутать. Это, в общем, да, мы ну, не это оцениваем. Да, понятно, overpartition, там by, понятно, user ID, да, да. угу. а, По-моему, это lead, угу. да, то есть это мы ищем. Ну, здесь не обязательно предыдущий или последующий, тут, в принципе, разница небольшая. Ну, мы сейчас это обсудим, тут да. есть некоторые, возможно, возможно. возможно. Ну, давай сейчас пока мы начнем сейчас простого да. решения. Да, хорошо, вы взяли лид, лид дает следующее значение. Mm -hmm. Да, то есть from наша uh, TBL. Mm -hmm. uh, это мы обмандируем тоже в команд table expressions. Uh, так, и, соответственно, следующее. Ну, можно просто как табличку, там, Т1, например, назвать ее, чтобы просто удобнее было писать. Ну, Т1. Да, так, и, ну, мы это назовем, а, так, ли это next, ну, то есть ну, next, там. following date. Да, ну, okay, окей, вот да, окей. Okay. Потом у нас есть Т2. Да, я никогда не словил своим почерком. Не, ну, ты главное комментируй. Да, да, да, то есть мы должны теперь посчитать разницу, да, между последующим и предыдущим так, user uh, ID, date, fdate и fdate, минус date, -date, -date. Uh -huh. uh, from uh, t1. Uh -huh. Ну, в принципе, почти все. Теперь нам надо просто uh, t3 uh -huh. вытащить всех пользователей, у которых ну, вот этот diff мы назовем. Uh -huh у которых div больше 24 часов. Так, это, ну, просто, соответственно, select звездочка. From T2. Ну, здесь можно не звездочка, да, ну, здесь понятно, можно distinct users, distinct users. да, согласен. Да, distinct users. А из нашей предфинальной таблички, где div... Больше 24 часов. Угу. Ну, это должно что-то работать, я думаю. Ну, Плюс-минус. Плюс-минус, да. Но вот есть вот пара как бы, краевых случаев, хочется да. Да, их, их добить. Сейчас, давай тогда пример просто сделаем, так, я думаю, легче будет. Да, давай. Ну, можно вот этот взять как раз, да, ну, и да. здесь вот, например, на такой. Давай допишем как раз, что функция лид напишет в следующий столбец. Вообще, на самом деле, по-хорошему, нужно сначала описать тест, а уже потом приниматься за решение. Да. Ну, и, допустим, это минуты будут, ну, в общем, 10 ну, да. здесь будет 10, а здесь 10? будет null. Да. А, а так, и... Будет? 10 минус null. Ну, будет null. То есть, в принципе, мы здесь можем просто сказать, что кейс, когда null, то поставим date или current date. Возможно, скорее current date. Вот, тогда да. это важный момент, что действительно mm -hmm. дальше мы должны if null записать current date, потому что мы уже до текущего момента. И тогда ну, у нас, а, ну, да, до да, потому что может быть такое, что у нас последний был 10-й там, ну, 10 день 10-е число, а сегодня прошло еще после этого 5 дней, и мы его случайно mm -hmm. посчитаем. Окей, мы так хорошо справились с SQL, что давай еще одну задачку решим. Она чуть будет посложнее. У нас есть, допустим, у нас, конечно, в жизни все чуть-чуть получше, но, допустим, у нас есть такая штука. У нас есть табличка 1, в ней есть User ID, это ID нашего клиента, Driver uh -huh. ID, это, соответственно, ID водителя, и время реквеста. Uh -huh. То есть, когда пользователь запросил вот. Но, ну, соответственно, драйвера мы подставили в эту штуку. да. То есть, условно, сначала пользователь запросил заказ, потом, потом появился драйвер. драйвер, и есть вторая табличка. Ну, допустим, мы так сделали, разумеется, в жизни у нас, еще раз повторю, получше, которая отвечает за прием этих заказов. Есть user ID, есть driver ID и есть time acceptor. Ну, mm -hmm. Вот. Не всегда request... Зак Заканчивается uh -huh. акцептом. Разумеется, да, ну, как бы, конечно, мы так не храним данные, но вот допустим, кто по какой-то причине так решил похоронить данные. И мы хотим понять среднее время приема заказа. Так, сейчас это меня сообразить. Среднее время приема заказа. Да, ну, то есть, если бы у нас, условно, все заказы, во-первых, принимались, ну, то есть, да, вот есть какой-то заказ, который, соответственно, драйвер по какой-то причине не принимает тогда в этой табличке не будет записи. Uh -huh. вот. Мы такие заказы давай просто откинем. То есть те заказы, которые не были приняты, в там, самом простом кейсе мы их откинем, в самом чуть более сложном, понятно, что просто будет назначен другой водитель. Uh -huh. вот. Это тоже нужно было как учесть. Давай начнем пока с простого кейса. Да, то есть нам надо посчитать время от реквеста до акцепта. Да. В среднем по... Или, ну, или... в среднем по заказам, наверное, мы хотим. А, по, да. по заказам. Угу. В блоке вопросов на SQL я пытаюсь понять, насколько человек хорошо понимает бизнес дачу в терминах данных. То есть, насколько он хорошо может с этим разобраться. И вот последняя сдачка, где структура данных настолько плохая, настолько глупая, с которой человек вряд ли мог сталкиваться на работе, как раз и показывает, как человек будет обрабатывать такие сложные кейсы. Так, ну тогда мы… Да, как мы проговорили, то есть если у нас нету акцепта, то мы такую а, табличку, ну не табличку, ну, а, такую, строчку да. не берем. Угу. Тогда мы ну, пока ничего не будем выбирать, мы посмотрим from. И нам надо использовать понятно, inner join, да, то есть uh, table id 1 join table 2 по, соответственно, user id, да, потому что он заказывает и он основной ну, Фасилитатор. Но у него много заказов. У каждого пользователя. Он же не один раз заказывает такси, он заказывает много такси. Он зак... А, логично. Тогда просто по двум ключам, да, то есть по юзер ID и по драйвер ID. Но это тоже может продублироваться. Да. В, именно в этом и подвох этой сдачи. ну, то есть, понятно, что нужно джойнить, очевидно, по двум полям. Mm -hmm. вот. а, а может быть, и по трем. Ну, по трем мы не можем, потому что время реквеста не совпадает с акцептом. Да, но мы можем, допустим, посмотреть, чтобы разница между аксептом и реквестом mm -hmm. была, допустим, как assumption, да, mm -hmm. меньше ну, часов полтора, да, вот так. Ну, мне кажется, очень-очень такое, да. С большим запасом. С ну, большим запасом. С да, большим запасом. Да. Ну, хорошо, давай, как это сделать-то в коде теперь? На словах понятно, действительно выглядит логично. Мы хотим поджонить юзеров и драйверов, так что вот эти штуки не сильно между собой различались, а потом, ну, дальше что делать, потом понятно более-менее. Ну, да, то есть будем мы джонить ID. Ну, угу. я не буду... Ставить, ну, да, юзер да, ID ну... на UserID, понятно. Драйвер ID на Драйвер ID, тоже понятно. Да, я просто пишу d1 равно d2 uh -huh. и, то есть, у нас будет а, time, так сейчас time requestа и здесь у нас будет time acceptа. Uh -huh. И сейчас я соображу, что здесь надо написать. Uh -huh. <laughs> так сейчас, то есть, нам нужно, а, ну, это можно с двух сторон, ну, наверное, вот так минус. Полтора ну, часа. В, в часах тогда HH здесь тоже аурс. Ну, приведем, понятно, да. Ну, no, no, no, no. да. Да, да, Заберем uh -huh. и посчитаем средние по, соответственно, этой разнице. Ну, еще там выкинем 0, да, если его не было. Ну, то есть, если у нас ацепта не было. Тогда драйвера не будет, и нам он… Нет, не... не, почему драйвер? То есть мы, смотри, вот здесь мы подставляем mm -hmm. запрос, что здесь происходит. Юзер отправляет запрос, мы им из другой таблички поставили драйвер, драйвер здесь всегда есть. А -а -а. И, на, и на этот запрос всегда есть тоже юзер-драйвер, и время отцепта вот на такую же штуку, просто драйвер тоже здесь есть всегда. Да, окей, тогда выкинуть на просто. Mm -hmm. Mm -hmm. И посчитать просто там. Ну, да, а теперь чуть -чуть. давай чуть-чуть… Э -э Подумаем про ассемпшен в полтора часа. Да. Но ну, может ли такое быть, что, соответственно, и через полтора часа, допустим, человек отправил заказ? Конечно, может. И, и такой же совпало, он, то есть, условно, он находился в какой-то сильно удаленной точке, оттуда ну никто не приезжал, приехал тот же самый, вот. Водитель. Ну, то есть, да, это просто заказ висел, там какие-нибудь штуки. То есть, как вот чуть более аккуратно. То есть, понятно, что с точки зрения. Понятно, что ошибка, под которую мы сейчас обсуждаем, она ничтожно маленькая. Но хочется именно вот, ну, поскольку сдача на Сквей, вот может быть, еще какие-нибудь трюки. А, да. Я знаю один трюк, вероятно. Сейчас я еще подумаю. Да, конечно. Немного. То есть, у меня сейчас идея. Uh, также через законные функции с, uh, мы и, с unionем <laughs> uh, наши uh, две таблички. Mm -hmm. Только единственное, мы еще укажем, что вот этот это, uh, это ну, дополнительно сделаем колонн, uh, да, mm -hmm. то, что это request, а это accept. Mm -hmm. И будем смотреть uh, следующие. Время, и потом вот это, и все. Это будет один mm -hmm. заказ. Да, ну то вот есть как можно искать следующее. Если оно нул, то, соответственно, ну, значит, заказ не совершился. А, Но ну, тогда давай прославим, проговорю, чтобы уже закончить с Кэлем. Нам на самом mm -hmm. деле нужно найти следующий вызов этого уже пользователя, потому да, что, да, скорее да. всего, он не уехал. А вот это был нестандартный ход, очень редко собеседуем, идет по такому пути, и это очень круто. Бизнес-решение, которое говорит, что мы будем запускать наш сервис в тех городах, где средняя зарплата 50 тысяч рублей, ну или, соответственно, выше. Mm -hmm. И, ну, у нас нет точной статистики, поэтому мы просто приходим и делаем соцопросы. Uh -huh. И, значит, соответственно, приезжают, опрашиваются тысячи 100, человек в одном городе. Uh -huh. И получается, что у них средняя зарплата, выборочная средняя, да, вот по этой тысяче, 49 тысяч рублей. Uh -huh. А При этом дисперсия 2000 рублей. Uh -huh. Будем мы, соответственно, запускать эти мобилы в этом городе или нет? Ну, суть, что нам надо сделать... В принципе, понятно, да? То есть да. нам надо построить uh, confidence intervals. Uh -huh. Да, sorry, что на английском я… Да доверительный интервал по-русски. на русском я проходил все курсы на английском. Да, я в состоянии перевести. Да-да-да. Вот, соответственно, что это у нас, насколько я помню, то есть нам надо, понятно, выбрать, соответственно, significance level, короче, да, то есть, допустим, 95%. процентов. Окей. Okay. <laughs> uh, то есть уровень значимости, допустим, мы предполагаем 95%. Mm -hmm. uh, точную, точное значение, я не помню, что Ну, формулу это... можно не написать, можно идейно просто. Yeah. Да, построить. то есть у нас mm -hmm. будет uh, наша average uh, Плюс-минус mm -hmm. вот это значение uh, от нашего. Uh, можно по-английски, если. Да, статистика. Ну, yeah. uh, no. в общем, yeah. да. Да, то есть, ну, это, по-моему, 2.96, но тут я могу ошибаться. Ну, неважно, допустим, ты посмотрел это в таблице. Да-да-да. Это, это слав... не, не, точно, точно не предмет нашего собеседования. Да, слава богу, доступно. И, соответственно, на, ну, насколько я помню, там, среднеквартиричное отклонение, да. А как это зависит? В этой формуле, знаешь, чего не хватает? Да, вот. N. Вот, <laughs> я вспомнил. n не хватает, да, то есть. Теперь давайте проверим просто по смыслу. Mm -hmm. При увеличении n, что должно быть с доверительным интервалом. Да, то есть привлечение N, оно, он должен снижаться, mm -hmm. да? потому что чем больше мы знаем, mm -hmm. тем больше мы уверены в своей оценке. Окей. Ну. Okay. ну, естественно, что а, попало 50 тысяч <связь> доверительный интервал. Mm -hmm. А бизнес наше решение будет какое-то? А бизнес наше решение будет, что мы а, туда внедряем, но, возможно, даже в то, что мы ошиблись. Звучит не очень как решение, что возможно, что мы ошиблись. Да, ну потому что у нас все-таки мы статистически на 100% никогда не уверены. Да, и во всех таких делах, и в бизнесе на самом деле тоже на 100% мы никогда не уверены. Поэтому у нас попадает, это довольно уверенно, там, насколько я там в уме посчитал, наше значение 50 тысяч, поэтому мы запускаем. Ну окей, можно еще эту задачу сформулировать просто в виде вероятности? Того, с какой вероятностью, да? Ну, да, да. Угу. Соответственно, да. вот больше 50 тысяч. Это было, наверное, совсем более корректно. Понятный отве ответ бизнесу, что там с вероятностью. Да, с вероятностью там. Если ну, мы... каких-то x процентов, да. Вот, ну, Где-то мы здесь. Да, то можно посчитать да. да, это, наверное, самый понятный бизнесу ответ. Да. Окей. С статистикой будем считать, что справились. Давайте теперь уже непосредственно бизнес-кейсы решать. Mm -hmm. Начнем мы с такого бизнес-кейса. Допустим, я захотел провести B-тест какого-нибудь интерфейса, uh -huh. ну, например, кнопочки, и попросил своего аналитика раскатать этот бизнес-кейс на Москву и Московскую область. Ну, как типа, как? да, вот, там красненькая кнопочка против зелененькой кнопочки или все что угодно. Uh -huh. И у нас получилась следующая история, что версия B uh -huh. выиграла. Ну, Поиграл mm -hmm. и выиграл. Я говорю, окей, хорошо, а давай посмотрим по отдельности, как в Москве происходило и как в Московской области. Все равно все-таки регионы, ну так, они хоть и рядом находятся, но там есть какая-то своя специфика. Mm -hmm. Аналитик пошел, посмотрел и говорит, в Москве выиграла версия А. Mm -hmm. Я говорю, ну окей, хорошо, такое бывает. И говорит, и в Московской области тоже выиграла версия А. Mm -hmm. При том, что, соответственно, в совокупности выиграла версия Б. Mm -hmm. Что будем делать? Я помню название этого парадокса. Это уже прекрасно. Да, это «Симпсон парадокс». Uh -huh. То, что как раз, если мы разделяем на категории, мы получаем немножко другое, если мы получаем в сумме. Uh -huh. Но вопрос, что теперь делать. Да, вопрос, да, то есть как бы мой... Наводящий вопрос, если бы ты не знал про парадокс Симпсон, мы бы сначала обсудили, может ли такое, в принципе, быть, или аналитик ошибся, но поскольку ты знаешь о том, что такой парадокс существует, то аналитик не ошибся. Действительно, все данные честные. Если хочешь, я могу сейчас набросать какие-нибудь циферки, чтобы мы на них рассуждали mm -hmm. такую табличку, да? Удобно ну, так будет? Ну, давай попробуем. Давай тогда. Итак, mm -hmm. у нас есть, соответственно, общая там конверсия на версия А, версия Б. Ну и, допустим, они вот таким образом распределились. Понятно, что эти просто цифры подобраны, потому что они большие, специально для Продокс Симпсон, разумеется. В реальности у нас гораздо больше масштаба да. исследований. У -у -у. Но давай просто рассуждать вот на этих цифрах, которые есть в этой таблице. То есть я еще раз их там прокомментирую, что у нас версия Б выиграла в общем случае. У нас тут получилось 289,350. А здесь у нас версия 273. 350-х. Mm -hmm. Соответственно, отдельности по Московской области версия А уверенно выигрывает, и в отдельности в Москве э, версия А тоже выигрывает. Ну, точного ответа я не знаю, поэтому будем рассуждать. Его никто не знает, мне кажется, да, в этом и смысл нашего общения, что мы пытаемся к чему-то прийти. Первое, почему так может происходить, это потому что мы неправильно распланировали наш АБ-тест. Давай поясним, что значит неправильно. Неправильно можно по-разному сделать. Да. Давай. да а, то, то есть и... э, первый вариант это, во-первых, мы нерандомно взяли наших а, людей. Угу. Да, то есть, не знаю, мы взяли мы там. Давай посмотрим, вот насколько можно отнести такую стратификацию к рандомной там. Давай. Или... Mm -hmm. Ну, это сложно сказать по 350 людям. Не, но. Но... но видно, что здесь есть какой-то дисбаланс. Да. В в А и Б, да, то есть мы, во-первых, у нас отношения до да, классов, то есть, ну, примерно один к трем, а здесь три к одному. Да. Вот, соответственно, это также немного не рандомно. Потому ну, что в, целом, да, но... в теории должно быть одинаковое соотношение. Да, на, на, на всякий right. случай, я это еще вслух озвучу, что, разумеется, это одни и те же пользователи, то есть это просто вот те же самые 350, только другим образом разбит. То есть это не другой AB тест а именно... Да просто я не проговорил да да это, Нет, это, я... это, это просто на всякий случай да. Угу. да вот но ну, действительно изначально же для моего аналитика сначала постановка как всех пользователей а потом я попросил дополнительную сертификацию поэтому такое могло быть ну совершенно спокойно есть, поскольку мы не, не, не сначала делали AB-тесты, а потом их джойнили наверх да мы сначала сделали ab тест а потом его расплытели вот. Ну, это, то есть, как бы... Да, это понятно, но все равно стоит нет, проверить нет. нашу рандомизацию, да, нашу сертификацию, в том числе, потому что ну, угу. чисто случайно это есть вероятность. Есть вероятность. Маленькая. Да, любая, в принципе, она да. маленькая, да. И, и, да, и выглядит плохо. Согласен. Что еще может быть? Соответственно, также то, что угу. мы неправильно, это по sample size, да. То, что мы взяли недостаточное пока количество. Uh -huh. клиентов, чтобы судить о том, что победило. Uh -huh. Ну, например, 350, это более чем вероятно. Так. Ну, давай будем считать, что здесь просто цифры так, чтобы они наглядные были, поставил. Допустим, будем Поставим считать, Поставим пару нулей. Ну, да, можно uh -huh. там, соответственно, докрутить что-то, чтобы они были... То есть, sample size uh, конкретно на этих цифрах согласен, но глобально будем uh -huh. считать, что просто, ну, чтобы не писать портянки, да, я взял вот извест, да -да -да. известный пример. Ну, это просто как uh, вариант. Да, uh хорошо. -huh. Так, это то, что мы... Неправильно а, спланировали об тест. Что еще мы могли неправильно сделать? Ну, во-первых, да, и, ну, это связано с вот, сэмпл-сайзом, да, это как раз то, что я хотел сказать, да, по поводу пивали. То есть, да, ну, здесь, конечно, вероятно, что оно статистически значимо. Да, но на самом деле. Значимость, нет. да. Понятно, что вопрос порога. То да. есть, понятно, что, условно, ну, во-первых, ответ такой, что взял всегда можно во-первых, подобрать так, чтобы все они точно были статистически значимы, но здесь даже на нормальном уровне, ну, видно даже, да, что вот здесь, там, здесь, там 78 против 83 на 350 выборке, в общем, тут можно в общем в этом не особо заниматься. Но окей, да, Это можно как вариант. Можно поиграть в p -value. согласен, тоже стоит рассмотреть эту гипотезу. А какие у нас, может быть, бизнесовые инструменты вообще выхода из этого кейса есть? То есть, понятно, что, ну, ситуация да. непростая. Какие могут быть бизнесовые? Ну, понятно, что первый бизнесовый вариант – это провести еще один раз АБ-тест. Угу. Отдельно для Москвы, отдельно для Московской области. С, Допустим, правильным, с правильным сплетованием. С правильным сплетованием, с правильным там, и да, с да. размером и тому подобное. Угу. Это один вариант, если он не суперзатратный. Да, это важно, кстати. Так, и если он, допустим, затратный, или еще какой-то вариант мы можем предложить. Ну, всегда есть вариант ничего не делать, оставить как есть. Ну, так, а какой вариант же ничего не делать? Просто вот крутить ABA-тест, поставить так? Не-не-не, имеется в виду, вот у нас есть, у нас же есть существующий уже функционал, допустим, mm. зеленый, да, кнопочка, mm. а мы сравниваем ее с красным. Mm -hmm. Если у нас такие несовпадения, и мы не уверены, можем просто оставить зеленый, как бы ничего не делая. Ну, не знаю, вот здесь очень сомнительно. На самом деле, я не стал здесь давать негативный фидбэк я собеседовании, чтобы просто его не сбивать, потому что в целом он шел хорошо. Но звучало это, конечно, не очень, и я для себя ответил небольшой минус. Mm -hmm. Ну, окей, okay, да, такой вариант, согласен, есть. Ну, возможно, so согласен, да. да но его тоже можно рассмотреть. Да, то есть, а, мы еще, чтобы все было отсортировано, то есть... Да-да, это... да, как есть, окей. Okay. АБ-тест провести новый. Mm -hmm. И оставить как есть. Ну, то есть в конечном счете это бизнес хочет определиться, конечно, что поставить. То есть понятно, что оставить как есть тоже в принципе то есть, тоже быть, да, можно зафиксировать там, в правилах компании, что если мы встречаем парадокс Симпсона, мы оставляем как есть. Ну, не совсем. Во-первых, а, ну и с точки зрения вот тоже неправильного АБ-теста, возможно, мы не учли там сезональность, да, то есть возможно, мы запустили просто на пяти днях, а выходные не забрали. Ну, ну давай считать, что такого нет. То есть, действительно, нормально было бы тест, что, ну, как бы, сезональность... Мы конкретно пытаемся разобраться с парадоксом Симпсона, а не уже не с другими вещами. Ну, понятно, один вариант — это продолжить пока бы тест Это всегда вариант. Но это также связано с этим. Так, uh -huh. да, какой еще есть? Да. Ну, продолжить, потому что, может быть, это какая-то новая функциональность, там что люди uh -huh. непонятные, там, и потом то есть у них уже стабилизируется а, их конверсия. Ну, окей, okay, давай еще такой вопрос. В принципе, гипотез достаточно хороших, интересных, как кидал. А, обсудим вопрос, он довольно важный. Mm -hmm. Можем ли мы объединять эти группы? Часто парадокс Симпсона вообще возникает, когда мы объединяем две не сильно связанные между собой группы. Я, я приведу пример. Типа мы объединяем, условно, группу до 18 лет, с, не знаю, пользователями из ActiveCara, например. Ну, не например. Само вариант, да. Да, ну то есть и они там, словом, что они не пересекают, ну, например. Mm -hmm. И тогда действительно в таких кейсах возникает парадокс Sims, но зарешается тем, что мы как бы объединяем не группы, и, в общем, как бы объединение, в общем, некорректно, так нельзя делать. Mm -hmm. ну, но здесь вот кажется, или нет, или вот здесь есть причины, по которым например, нельзя объединять наверх, тогда мы, это, собственно, один из хороших способов решения парадокса Симпсона Он состоит mm -hmm. в том, что мы пытаемся доказать или как-то аргументировать то, что вот эти группы наверх нельзя объединить. Ну, то есть, вот, например, у нас есть пользователи с mm -hmm. и пользователи до 18 лет. И мы их вот, там, и там выиграла версия B, потом мы их объединили, и выиграла версия. Но ну, понятно, там, в общем, довольно интуитивно понятно, что объединять наверх здесь нельзя, не, не совсем корректно. Если, да. да. Вот. А, Парадокс Симпсона может и не возникать по этой причине. Вот здесь как ты считаешь, можно эти группы объединять, и, или здесь есть какой-то подвох? Если нет, то, в принципе, мы Но ну, это смотря, какой у нас, понятно, то есть какой у нас, какой у нас mm -hmm. бизнес, да, от чего он зависит. В общем, наверное, не стоит объединять, потому что поведение людей Московской области как бы отличается от Москвы, ну, понятно тоже от какой Москвы. У нас сейчас Москва довольно большая, но в среднем она отличается. И это, конечно, не тот же пример с до 18 с Эктавкаром, но что-то похожее. Давай еще ответим на такой вопрос. Как думаешь вообще в целом, а где пользователей у нас больше, в Москве или в Московской области? Ну, в Москве, очевидно. Да, то есть на самом деле понятно, что здесь выборки более-менее а -а -а. одинаковые, а -а -а. и это может сильно сместить. То есть по-хорошему, действительно, а -а -а. правильный поинт про правильное сплетование, действительно, если мы сделали такой тест и попали на парадокс Симпсона, а -а -а. один из а -а -а. самых, там сказать, честных способов, во-первых, внутри здесь правильно расплетовать, во-вторых, сделать эти выборки в Москве и Московской области пропорционально общему, ну там, не знаю, количеству юзеров и так да, далее. Да. Вот. Ну и да, есть как бы другие бизнес-решения, что пока можно действительно оставить как есть, если мы не уверены. Ну, то есть, действительно, если мы встречаем парадокс Симпсон, на практике нет однозначного решения. То есть нельзя на, на тону парадокс, почему на него действительно много обращают внимания. Это был вопрос про парадокс Симпсона. Мне на самом деле было не так важно, знает ли ему собеседуемый парадокс Симпсон или нет. Скорее было важно, как он разбирается со сложной ситуацией. И в принципе было даже хорошо, что он его не знает. Он знал название, но не знал основных идей, как с этим работать. И в этом случае мне очень важно, чтобы человек нагенерил как можно больше гипотез пытался посмотреть на этот парадокс с одной стороны, с другой стороны, предложил какие-то свои собственные решения. Пусть они, может быть, не всегда правильные, но важно, что человек действительно может с такой сложной задачей справляться на практике. Есть, когда он появляется для него новый кейс, новая сложная задача, он действительно видит и пытается найти какие-то разные решения. И, кстати говоря, у нас так и не прозвучало правильного, может быть, ну или максимально правильного ответа в рамках собеседования. Поэтому, если у зрителей этого видео есть какие-то свои комментарии, свои идеи, пожалуйста, оставляйте их под видео, и самый лучший комментатор получит приз в виде возможности пройти у нас настоящее собеседование. Давай, давай решим еще одну. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, ты как-нибудь нашим приложением? Да. Mm -hmm. Вот, чудесно. Ты наверняка знаешь, что у нас есть, соответственно, тариф эконом, комфорт, комфорт плюс, там бизнес, доставка, mm -hmm. доставка и так далее. И э, к тебе приходит продукт-менеджер, и говорит, я придумал новый тариф и хочу назвать его эконом-плюс или комфорт-минус. Mm -hmm. Вот, и вставить его, соответственно, между экономом и комфортом. Mm -hmm. И у меня для этого все есть. У меня есть для этого, соответственно, машины специально подобраны, у меня есть там водители mm -hmm. и так далее. Я хотел бы, соответственно, попросить твоей помощи провести такой эксперимент. И как-то понять, хорошая моя гипотеза или нет. Но ну, мы считаем, что у нас технически, то есть мы сейчас вот не будем уходить там, про техническую постановку и серию, В приложение нужно правильно выкатить, водитель найти. То есть у нас считаем, что технически все заряжено. Наши да, разработчики идеально да, да, справились, да. могут выкатить. Вот. Все как нужно, Всегда соответственно. Да, но ну, наши разработчики именно такие. Вот. Как нам провести такой эксперимент? И, соответственно, ответить на вопрос, нужен ли нам такой тариф в нашем бизнесе или нет? Ну, я бы начал с момента такого. да, То есть у нас каждый тариф, Uh -huh. Чем-то знаков, да, то есть это не только а, цена, но это и машины. Да, будем считать, что у нас вот есть в экономик плюс, мы нашли какие-то специальные машины, э, не знаю там, например, хаммером решили, что наш экономик плюс будет на хаммер, но какой то новая машина, никак не пересекаются. Okay. Ну, okay, для yeah. простоты. Вот, то есть, и мы там специальным образом, какие-то другие аналитики посчитали цену или там, не знаю, специалисты по прайсингу. То есть у нас uh -huh. вот про тариф, мы, все, все он выбран, просто вот нужно протестировать. Окей, okay, да, Вопрос тогда нет. Uh -huh. Потому что мой первый был пункт, то что мы же не зря такие тарифы сделали, и машины там, между ними уже нет никакого класса, скажем ну, так, машин. Я да. согласен, что на самом деле, да, это немножко модельный, разумеется, пример. Да, так значит, у нас. Ну, если а, хочешь, тариф. это может быть тариф, например, джип, его можно поставить между комфортом и комфортом плюс. Кто-то пролюбит uh -huh. на хаммерах, но ну, на, на больших внедорожниках ездить, назовем uh -huh. тариф, там, не знаю, большая машина, и поставим его там где-нибудь. Ну, если. Ну просто здесь. Да, то есть нам надо вначале определиться, а что значит вообще успешный? Да, то есть вот мы запусти, запустим тариф, uh -huh. и что значит вот успешный да, успех? И продукт менеджер, это вопрос, собственно, тебе. Ты же аналитик, давай метрики какие-то. Посмотрим, я просто в идее, в продукт, все для людей, для счастья пользователей. Какие метрики мы выберем? Ну Да, давай вместе посмотрим. Да, -да, да, Давай раздумаем вместе. Да, первое. Так, сейчас. У меня уже с первым пока проблема. <сcoff> <сcoff> то есть, как... То есть это с точки зрения, во-первых, приложения. Да, то есть это ну, какие-то стандартные метрики в общем. Да, вырастет ли там какой-то DAO, MAO и тому подобное. Там, возможно, если мы там как-то повышаем, то средь, средний доход на активного клиента да, или на обычного клиента. Ну, да, Какие допустим, денежные метрики, да, там, будем считать ее там, выручку на пользователя и что-то такое. Да, ну плюс у нас также есть там конверсия, mm -hmm. потому что когда человек заходит… Он может и уйти, да? то есть, там много есть причин, да, цена есть. не устраивает. Ну, есть отток, наверное, скорее, потому что конверсия как-то связана с этой штукой все-таки. Uh, ну, наверное, да. Ну, давай, да, назовем это в общем метрики какого-то там клиентского взаимодействия действительно важной. Типа то есть, типа ретеншн или отток. Действительно, mm -hmm. что если у нас выручка растет, при этом растет и отток, то в будущем, в, в, в, в будущем скорее всего, выручка тоже начнет падать. Да. А, с этим согласен. Ну, с точки зрения клиента, да, то есть, допустим, возрастет ли э, в среднем там чаевые, я не знаю, э, как-то мы это делаем, э, ну, оценки э, э, э, и тому подобное. Ну, про чаевые, наверное, нет, это все... Ну, ну, ну А, окей, мы здесь сделали денежные. Да, денежные, окей. отток согласен, в принципе, мне кажется, метрик достаточно, может быть, если какая-то важная тебе сейчас приходит в голову, давай запишем, такие маленькие типа чаевых, наверное. Э, ну, это все завязано, да, на retention. Ну, они, да, они просто да. скоррелированы с retention, да. согласен. Ну, допустим, выбрали вот, не знаю, там, доход, Uh -huh. там какой-то поста, какой сейчас не, не будем уточнять, ну, допустим, там, ретеншн. Uh, uh -huh. uh, теперь ну, с метриками определились, что дальше, как будем проводить эксперимент? Ну, понятно, uh -huh. то есть, что нам надо uh, первое, то есть разделить пользователей на А, на Б. Uh -huh. У одних мы этот тариф показываем, uh -huh. Uh -huh. у других мы говорим, что джипов у нас нету. Uh -huh. Ну, да, допустим. Не видишь ли ты каких-то проблем, может быть, при проведении АБ-теста? Ну, я... много проблем тут, возможно, с, как с, с обычным с, с этим я согласен, да. А, ну, тут понятно, что а, в какой-нибудь а, Москве да, на джипы больше внимание, ну, будут больше обращать внимание. Ну, там, допустим, каком... мы раскатываем в том регионе, где, ну, там, условно... А, Москва общем, да, да? да. условно, это не обязательно джип, но то есть как бы он выбран так, что в целом... В нем есть какой-то смысл. Угу. А, да? Затраты нам надо также посчитать. Ну, будем считать, что затрат на бы-тест никто не считает. типа, вот. а, Ну, я имею в виду вот на этот тариф. да. То есть, допустим, если у нас затраты на вот этот э, новый тариф э, намного выше, чем остальные затраты на другие ну, тарифы. Давай будем считать, что все-таки там на организацию тарифа, да. то есть, на самом деле, затраты — это найти водителя, там еще что-то да, да, да. Но потом... будем считать, что все заряжено. Mm. Давай я попробую подсказать. Mm. Допустим, так сложилось что вот в версии B 100% пользователей, ну или там 99, если хочешь, там, mm -hmm. да, очень большое число, начали пользоваться новым тарифом. Mm -hmm. Ну, то есть прям очень большое, прям очень значимое. А, как это может на что-нибудь сказаться вообще? Ну, это понятно, что это может, это слово такое, каннабализировать остальные тарифы. Да? То есть остальным тарифам, соответственно, будут меньше пользоваться. Uh -huh. А как ну, а что, что с точки зрения ботеста для нас, значит? Так, сейчас это надо подумать. То есть, uh -huh. когда мы не показываем. А, здесь мы, ну, когда мы показываем, допустим, этот тариф, как он вли будет влиять на другую группу. Может, такого влияния нет, это я просто. Да, я просто думаю, что возможно или нет. На другую группу. Ну, да, я просто чтобы. Uh -huh. вот да, слух, конечно. Да, то есть, допустим, вот ты увидел, у тебя есть, соответственно, тарифы и и вот наш джип. Uh -huh. Мне прислали вот без этого тарифа. Uh -huh. Ну, во-первых, это понятно эффект такой новизны, да, потому что новизной все пользуются в начале да, и, это, поэтому, кстати, это хороший point, да. и поэтому как бы в начале то что у нас будет там сто процентов это фигня ну хорошо а, поведение а... потом спустится на стаб... ну, в теории на стабильное да допустим ну, на практике вряд ли будет стопроцент но неважно. Действительно, есть да. такой эффект. Часто он наблюдается, что когда мы что-то вводим новое, особенно если мы там промоутируем, и так да. делаем агрессивную рекламу, что теперь у нас есть какой-то новый тариф, действительно, есть такой эффект. Это хорошее очень замечание. Но речь нам ну, сейчас немножко не об этом. Я понимаю, что дело в чем-то простом. <laughs> но сейчас я да, Ну, да. давай вот представим просто. Угу. Давай, у нас есть пользователи. Там обозначим их как users, да? Вот, мы их здесь сплетанули. На а, Б. И есть драйверс. Uh -huh. Теперь есть еще вот наше New, ну там вот Jeep, то, что ты назвал там, новый тариф. Uh -huh. У нас получается, что пользователи, ну, условно, 100%, это очень большая доля, там, и здесь маленькая какая-то еще к другим. А пользователи А обращаются только к драйверсам. А, ну мы тогда... Что, да, вот как, понимаешь, к чему я? Да, да, да. То есть... Ну мы по сути их, ну да, мы их не можем сравнить. Просто если мы будем их сравнивать по общим каким-то там ретеншнам, то есть это будет, ну, это может быть будет корректно, но мы не можем сравнить, допустим, вообще, как влияет по сути эффект вот этой новизны наши, но нового тарифа. Ну здесь не, не уже не про новизну. Ну новизну речь. я имею в виду нового да. тарифа, да, Про именно разделение. То, что у нас вот «А» не имеет возможности пользоваться этим тарифом. Вот это было прям совсем, честно говоря, не очень. Я сначала даже при потому что если вы проходите реальное собеседование, конечно, нужно гораздо более внимательно слушать тот вопрос, который вам задают, внимательно к нему относиться. Ну, давай уже так совсем подскажу. Смотри, когда мы… Раньше у нас как было до появления? Да, ну, стандарт. Вот А, пользовались, да, соответственно, Б, а потом мы ввели новых. И тем самым, а количество драйверов у нас не уменьшилось. Ну, они же никуда не делись. Ну, да. ну значит, для пользователей в сегменте А водителей будет, условно, в два раза больше, если мы 50 на 50 сплитуем. Ну, потому что вот эти все ушли сюда, каким-то новым водителям. Mm -hmm. Здесь водителей осталось больше. То есть, больше водителей, быстрее подача меньше цена, mm -hmm. понимаешь? Да, я понимаю, я просто mm -hmm. думаю, Но это если, да, допустим. Это если сто шли... процентов? Да-да-да, тогда, yeah. да, понятно. Но это просто выраженный случай, здесь он прям явно этот эффект наблюдает. Это называется штука сетевым эффектом, он здесь прям явно, да, да, да. явно наблюдается. Окей, разобрались с этим, а теперь давай подумаем. Ну, естественно, такого никогда не будет. Понятно, что не будет пользоваться новым тарифом 100%, mm -hmm. но какой-то процент будет. Собственно, первое, ну, во-первых, теперь вернемся к эксперименту. Мы mm -hmm. можем действительно провести АБ-тест, но тогда нам нужно быть аккуратным. Есть специальные техники, если ты их не знаешь, мы сейчас не про это, есть специальные техники, как проводить такой эксперимент. Mm -hmm. Но мы пытаемся именно с, там, с бизнесовыми какими-то там, не знаю, способами как-то этот сетевой эффект сейчас нивелировать. Давай подумаем в эту сторону. То есть как можно, или, может быть, не об тест проводить. То есть нам нужно как-то в любом случае провести такой эксперимент. Это действительно важно, внедрение нового тарифа, и мы не можем, соответственно, ну… Ну, понятно, что мы, конечно, можем там какие-то фокус-группы заказать исследования там, mm -hmm. у Нилсона или там у кого-то еще. Но я думаю, что это для нас… Не-не-не, очень... именно вот, да, в рамках ну, там… То есть как мы можем нивелировать а, этот а, эффект? Да, ну, во-первых, давай тоже второй предельный случай рассмотрим, когда новым тарифом пользуются 0%. Ну, то есть, может же такое быть? Мы вот, действительно делаем АБ-тест, угу. и у нас 0%. Понятно, что в этом случае сетевого эффекта точно нет. Да, понятно. То есть, э, этот случай у нас да. получается здесь 0%. Ну, вот новым сетевого. тарифом пользуются, поэтому, по сути, ничего не изменилось. там все такое. Угу. А Скажи просто, а, во-первых, может ли быть успешным этот эксперимент ну, с точки зрения бизнеса, если мы внедрили тариф, а 0% пользователей им пользуются? Угу. Может ли он быть? А, в теории, да. Да, потому что мы же смотрим, как он повлиял на наш бизнес, да, то да. есть если, допустим, им никто не пользуется, но из-за него пользуются чем-то другим, да. мы вообще только да. рады, и мы его оставим. Это хороший поинт. Блин, вот это было, кстати, очень круто, я прям такой думаю, вау, ну блин, вообще огнище, хотя человек вообще не знал эту задачу, он прям так не относится. Да, соответственно, да, то есть в принципе, поэтому мы уверены, что 100% разумеется не будет, мы можем, а как можно примерно или какой-нибудь подход, понимаешь, что там требуется данные, как-то оценить, и когда сетевым эффектом мы можем пренебречь, может быть, есть какая-то у тебя там гипотеза, идея, как вот. -то. Ну, то есть понимаешь, что в нуле точно мы можем пренебречь, потому что его нет. А в одном проценте, наверное, если 1% будет пользоваться новым тарифом, угу. в общем, мы, наверное, тоже можем пренебречь, а когда 100, точно не можем, то есть где-то где вот есть эта грань, да, давай мы можем попробуем как-то там, ну, один из там простых способов либо попытаться как-то ее оценить, ну, либо да, пытаться да. как-то технически, может быть, к ней прийти или что-то еще такое сделать, чтобы как-то провести эксперимент. Так, то есть в чем у нас проблема? Да, то, что у нас здесь получается, сейчас, то есть тут получается у нас остается больше водителей. Да. И, соответственно, от этого там, увеличиваются как -то, как -то, все... Хепиметрики. Да, вот. Может быть, соответственно, ну, сейчас давай пока попробуем с этим разобраться. Может быть, вот с этим еще поработать можно из-за того, что метрики у них растут, там что-то с этим поделать. Ну, во-первых, понятно, мы можем, допустим, разные соотношения групп выбрать в нашем АБ-тесте. Угу. Ну, какое то Ну, вопрос? допустим, да. Допустим, 90 на да, 10. Да, 90 на 10. Окей, хорошее, хорошее решение. Тогда действительно... Uh, сетевой эффект, если он будет, то он будет маленький. Да, минимальный. Uh, так, второй, ну, как-то так себе, конечно. Yeah, можно генерить любые гипотезы. Да, гипотеза mm -hmm. то, что какой-то x процент водителей отправить в отпуск, допустим, из группы А, чтобы mm -hmm. допустим, средние значения были теми, что и до. Mm -hmm. Ну, мы, наверное, не можем, потому что водители, у нас нет водителей группы А, Тогда нам нужно сплитовать водителей. Можно сплитовать водителей. А, Это да. возможно с этим. Х Хорошая мысль. Если ты ее докручешь до конца, будет вообще здорово. Вот если сплитовать водителей, то... То есть что мы хотим? Мы хотим а, сплитовать угу. юзеров. Ну, мы уже их, собственно. Да, так. и сплитовать водителей. Угу. А, да, драйверс. Но это прям сложно. То есть этот есть такой подход, но тут прям много нюансов. Но давай хотя бы вот на каком-то уровне попытаемся это сделать. Да. Так. Сейчас нам важно понять, допустим, как их правильно сопоставить, да, зарандомизировать. Да. Здесь еще нужно понимать, что как только ты делаешь, ну давай ладно, договори, потом я, <сık> <можно>. <сık> я начну что-нибудь подсказывать. Да. Mm -hmm. Так, то есть он, мы здесь разделили на А на Б, где вот здесь вот у нас новый тариф, uh -huh. а здесь нам тоже надо правильно сопоставить, потому что у нас раньше вот этот тариф был в каком-то другом тарифе, ну, предположительно, если это не новая прям машина. То, ну, я имею в виду то, что. Может, да, чуть-чуть да, неожиданного мыса. То есть вот эти джипы, если они совершенно новые, да, mm -hmm. это одно дело. Но если они были включены раньше в какой-то тариф и нам его надо как-то. Не, не, это совершенно новый тариф. Mm -hmm. Вот условно мы решили там, ну, новые какие-нибудь машины вышли, которые мы решили вот отнести там, не знаю. Здесь еще вопрос: вот эти водители на новых машинах, они раньше с нами работали? Или они только благодаря вот этому... Ну, будем считать, что, ну, давай вот просто представим, что это либо джипы, либо, не знаю, новые электрокары вышли, вот у нас а, появился новое, тариф, да. да, но просто, чтобы вот как бы все эти случаи будем называть его там эконом электро, ну, там как-то, то есть это действительно все, все вот новое. Ну, но здесь тоже, да, проблема то, что у нас как бы в, одно, в одной сплитовке только вот эти машины, а в другой это надо и как-то перемешивать, наверное. Хотя да. зачем? Да, это, наверное, сложная штука. Ладно, давай... Как, как вариант, как который вариант. мы можем ну, Хорошо, подвести. да, можно, можно про это потом подумать, просто здесь действительно при, придется очень много докручивать. Да. Хорошо, давай вернемся действительно вот к этой гипотезе, там 90 на 10 поделили. Угу. А, после этого мы получили а, примерную оценку, сколько пользователей переходит в новый тариф. Угу. А, после этого мы можем, ну, во-первых, если это будет там около нуля, то, наверное, мы можем восхотять на всех. Ну, там, 50 на 50 сделать, да, да поскольку да, там сетевой да. эффект. Если будет много, соответственно, будем считать. Дальше э, можно ну, каким-нибудь еще способом начать сплетовать, соответственно, группа, например, из группа чуть э, ну, закидывать вот. туда. Да. Угу. Вопрос. Угу. Вот это, как посчитать, сколько нам закинуть? Да. Ну, можно просто нав... это довольно сложная задача. Давай просто ее как-то там наметим и... ну, или... Да. или двинемся дальше, если это. Нет, если задача уже томила, просто мы столько ее обсуждаем. Не, ну подумать-то надо. Mm -hmm. <laughs> Еще. Так. Ну, как, то есть, один из вариантов, да, то есть мы докидываем там по 1%, да, и сравниваем статистическую значимость между нашими средними оценками какими-то. Mm -hmm. Там, и если оно значимое, мы вот на этом и останавливаемся. Uh -huh. вот, ну, возможно, ну, то есть, да, и, идея такая, действительно, что мы можем э, увеличивать, при том, что нам нужно, соответственно, да, мы как раз в самом начале с тобой сегодня говорили про несбалансированные АБ-тесты, mm -hmm. вот, вот они и появились. Да, то есть, на самом деле, действительно, проблема несбалансированного АБ-теста, здесь еще сетевой эффект намешан, поэтому здесь вообще все, все очень сложно. Mm -hmm. а у нас еще, соответственно, то, что мощность у него меньше, да. А, и поэтому у нас, соответственно, нужно вот балансировать между этой тонкой гранью, что мы и находим э, статозначимый эффект, если это получается, угу. и, или, соответственно, и боремся с другой стороны с сетевым эффектом. И еще в третьем, соответственно, нам нужно получить тот, тот размер эффекта. Ну, то есть понятно, что если выигрывает версия А, где больше, это еще ни о чем не говорит, скорее всего. Да, да. понятно. Потому, потому что как раз сетевой эффект как-то наступает. Еще здесь нужно дисконтировать как-то. То есть тоже можно вот метрики вот здесь посчитать. Ну, то есть, условно, мы знаем, что если здесь 10% пользователей ушло, значит, 10% получили, значит, можно пронормировать на эти. Это очень нелинейные оценки, потому что понятно, что, соответственно. Да, вот, собственно, с такими задачами мы сталкиваемся каждый день, и поэтому Довольно Да, интересно. да uh -huh. поэтому нам как раз вот нужно, чтобы, соответственно, иметь разные подходы и, соответственно, очень глубоко понимать как раз об тестировании и все его возможные нюансы. Uh -huh. Давай с этой задачей, наверное, закончим. На мой взгляд, это достаточно интересный бизнес-кейс. С одной стороны, он помогает понять, как собеседуемое подходит к построению экспериментов. А с другой стороны, в нем есть небольшой подвох в виде сетевого эффекта. Несмотря на то, что в России достаточно много аналитиков и дейта сайентистов, не все из них могли поработать с сетевыми эффектами. Поэтому это вдвойне интересно. Мы собеседуем достаточно хорошо распознал и даже предложил некоторые варианты, как с ним можно работать. Давай представим, что ты водитель сети при этом ты обладаешь черной магией и data science, и помнишь все свои поездки, они у тебя хранятся в базах данных, плюс mm -hmm. ты там супер можешь любым алгоритмом пользоваться. И а, у тебя есть такая ситуация. Ты, значит, едешь, у тебя заканчивается, завершается поездка. Mm -hmm. а, если ты пользуешься нашим приложением, ты видел, что иногда бывает так, что у человека, у водителя закончилась поездка, ему сразу приходит новый заказ, он завершает yeah. этот. Но такое происходит, к сожалению, пока не всегда. А, и, допустим, у тебя как раз произошел такой печальный случай, что ты, значит, закончил поездку, а нового заказа пока нет. Uh -huh. И ты находишься в какой-то точке там. А, у тебя есть две опции. Первая — ждать. Что дов... Дов... довольно неплохая опция. А вторая опция — не ждать и поехать куда-нибудь. Где ты считаешь, что там лучше больше mm -hmm. вероятность принять заказ, соответственно, куда-нибудь поехать, чтобы совокупно заработать денег. А чего я хочу? Я хочу, чтобы ты составил оптимизационную задачу. Понятно, что нужны данные, чтобы ее полностью решить, но мы будем, когда-то будем доходить до каких-то функций, считать, что мы их умеем вычислять. Mm -hmm. Да, я хочу, чтобы ты составил оптимизационную задачу, которая отвечала на вопрос: собственно, ждать в этой точке там, э или поехать куда-то. Если поехать, то куда? Важно понимать, что когда мы едем куда-нибудь, мы расходуем бензин. То есть, условно, mm -hmm. если ты куда-то поедешь, а там с такой же вероятностью примешь заказ, то, по большому счету, ты, соответственно, уходишь в небольшой убыток. Да, то есть мы для простоты считаем, что у нас вот, ну, там, только это расходный бензин. То есть мы там не считаем амортизацию машины, еще всякое такое. Просто mm -hmm. вот есть кост, который мы умеем считать, поскольку у нас там есть вся статистика и так далее. Давай попробуем вот составить такую оптимизационную задачу, подумаем, какие данные для этого нужны. Вот, соответственно, ну и сверим с теми доступными, которые у тебя есть. Mm -hmm. Вот. Так, но ну, нам важно понимать, что мы не знаем остальных данных, мы только знаем свои данные. У нас есть вся, весь лог поездок, мы считаем, что у тебя в голове база данных всех вообще поездок за все твое время. Покатывает. Именно мое только. Именно да, только, да, только да. твои, да. Угу. А, так, ну, и будем считать, что их достаточно много. То есть их была не одна там, а там, не знаю, сотня. Ну, то есть как, какая-то приличная база данных, в общем, у тебя есть, доступна тебе. Угу. Ну, понятно. Так, первое, что нам надо, понятно, это там. Затраты на, на бензин, uh -huh. да, какие у нас есть. Но ну, мы знаем, они да, есть. сколько они наверное, на километр. там на. Да. Что я думаю о втором? Так, я нарисую мини-Москву. Uh -huh. ну, допустим, в Москве будет доделан. Да, ну, там какие-то улочки и так далее. Uh -huh. И, соответственно, у нас есть какие-то точки протяжения, где мы чаще всего начинали поездки. Ну, давай начнем сначала, uh -huh. а может быть конец, не знаю пока. Ну, ну да, да следующего начать пока, да. Да, то есть мы можем там разные способы, там, не знаю, uh -huh. кластеризации и тому подобное. И вот, допустим, у нас вот три точки, откуда мы чаще всего забирали клиентов. Так, первое, что нам надо, это посчитать. Ну и мы вот тут, вот, крестик. Uh -huh. Допустим, мы можем посчитать расстояние до этих а, кругов, ну, до этих наших а, точек притяжения. Угу. да, То есть это -то, просто какой-то дистанс. Ну да, и посчитать стоимость поездки туда. Теперь нам надо а, посчитать а, определенную вероятность а, того, что мы в, там, ну можно не в данный момент, а допустим через X, там, через 15 минут. Угу. А, ну можно, кстати, в зависимости от а, дистанции. Yeah, yeah. То есть мы посчитали, не знаю, 5 минут, 15 минут, 25 минут. Теперь нам надо посчитать uh, вероятность того, что там будет клиент, если мы туда приедем. Это клиент, это destination. Ну хорошо, да, мы как бы суперобразно пишем. Как мы это можем сделать? Во-первых, у нас понятно, что есть данные по времени. Да, ну и понятно, что это по дням. Дням недели, я имею в да, виду. Да, да. да. Week of day. А, Так. Ну и на самом деле, а что еще нам надо? Ну, то есть по большому счету мы можем для каждого полигона рассчитать да. вероятность. Рассчитать вероятность то, что мы там встретим клиента. Потом мы можем по какой-нибудь эвристике. Вот эту вероятность а, умножить на нашу стоимость туда поездки. Нет, сейчас. Ну, давай не, и... не совсем. да. Нам надо эту вероятность умножить на предполагаемую прибыль вероятно от поездки. Предполагаемую прибыль. Ну, профит довольно-таки забыл. Да. Умножить на профит. Mm -hmm. Соответственно, этот профит, я думаю, что он тоже зависит от этих. Ну, сам простой случай, что наши вот эти сегментации начала и конца там примерно одинаковые. Uh -huh. вот. И, соответственно, умножаем на profit и это предполагаемое как бы revenue. Uh -huh. И потом мы это revenue нам надо uh, сравнить с uh, ну, минус uh -huh. uh, distance умножить на cost. Uh -huh. ну, вот такая типа функция. Ну, не совсем функция. Mm. Вот. Соответственно, если оно больше нуля, можно ехать. Ну, наверное, если оно больше, там, на 10 рублей, то лениво будет иногда ехать. Но если чисто по математике, то да. Ну, здесь еще нужно... Чуть-чуть не докрутил, да? Еще надо сравнить как-то с тем, что ждать. У тебя в том полигоне, собственно, есть... Это я забыл. Так, соответственно, ждать. Суть А. Ну, здесь просто вот, да. Суть, в принципе, такая же, да, то есть мы должны оценить вероятность того, что мы встретим клиента тут. Uh -huh. uh, D, допустим, 0, 0. И, ну, не скорее всего, но ну, на данной картинке она, типа, будет довольно меньше. Ну, не, может, ты уже находишься в одном из этих... Да-да-да, я имею в виду на нашей картинке, меньше. Так, мы умножаем тоже на какой-то предполагаемый uh, uh, revenue. Ну да, да И, соответственно, то... здесь минус 0 просто. Да, и, и потом сравниваем вот эти да, две величины. Все. Ну, Здесь, в принципе, все хорошо. Единственное, что еще здесь нужно как-то учесть время, что пока ты едешь, да, вот, у тебя вероятность меняется. Да, да то есть да. на самом деле, что ты можешь ожидать 5 минут на своем месте, и вероятность здесь у тебя вырастет за 5 минут. Mm -hmm. вот. Но в целом, да, просто формула громоздки, если можно еще по Т перебрать, да, mm -hmm. то есть понять, mm -hmm. что тебе нужно сравнивать ожидания здесь вот за 5 минут с тем, что, ну, условно, ты едешь там 5 минут куда-то. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. в целом... Все ок, мне кажется, мы прошли там, успешно по всем вопросам. Мне в целом понравилось, как то подсказки. Меня очень порадовало, что знаешь про парадокс Симпсона, несмотря на то, что он суперсложный. Mm -hmm. Мы попытались все-таки его разрешить и даже достигли каких-то успехов. Mm -hmm. Ты не знал про сетевой эффект, но понятно, что с ним мало где можно столкнуться. Действительно, это вот не mm -hmm. так много сервисов, которые реально с ним борются и работают с ним. Поэтому, да, это не, абсолютно ничего страшного, то что ты каких-то вещей не знаешь, это абсолютно нормально. Хорошо, что мы с этим попытались разобраться и, в принципе, тоже достигли каких-то успехов. Ну и, понятно, насколько ты очень здорово ответил, в принципе, там mm -hmm. вообще никаких вопросов нет. Поэтому, да, я тебя приглашаю в следующий тур. Наш HR тебе обязательно перезвонит. Спасибо большое. Да, спасибо. В целом, мне очень понравилось, как Марк проходил собеседование. Несмотря на то, что он не на 100% качественно ответил на все вопросы, тем не менее, многие задачи он пытался решить по максимуму, даже если встречал их в первый раз. Это было очень здорово, такой подход мне всегда нравится. Когда я рассказал о посвящении ролика блогеру из «Все работы хороши», знакомые с ним зрители, вероятно, ожидали тайных засланцев в сети Мобил, с кропотливым разбором трудовых договоров и съемками скрытой камеры. Сорян, что это не оправдал ваших ожиданий, друзья. Но в таком подходе и нет особого смысла. Во-первых, очень мало тайных засланцев может вот так взять и пройти с типа того, что был сегодня. Долго будем искать. Во-вторых, Договоры на офисные позиции дата спецов все более-менее стандартные. Никакой жести со штрафами, обязанностью собирать мебель и там, я не знаю, петь гимн по утрам там не будет. Будет разве что условие NDA, не разглашение коммерческой тайны. Да и тут никого уже не удивить. В-третьих, для дата спецов, как и любых менеджеров, управленцев, Качество и комфорт работы гораздо больше определяются уровнем команды и сочетаемостью с ней конкретного сотрудника, чем трудовыми договорами и бесплатными обедами из всяких обзоров застанцев. Здесь опять же критическая масса информации для принятия решений у вас теперь есть. Благодарю за выпуск, команду Ситимобила, наших звездных гостей, Артема Нигири и Анастасии Никулину. Кстати, обязательно подписывайтесь на них в социальных сетях, ссылки в описании. И отдельный низкий поклон продакшн-команде Лехе, Сереге и Максиму. Ребята, без вас я никуда. Благодарю вас, уважаемые зрители, что досмотрели сей ролик до конца. Искренне верю, что он помог закинуть пару интересных мыслей вам в головы. Кстати... Поделитесь этими мыслями в комментариях, как и самим видео с друзьями. За активность и поддержку шоу вам мой дополнительный респект. Тут снова ссылки на социальные сети, куда вас категорически приглашаю. Особенно в Телеграм, там движуха. Кстати, если хотите принять участие в следующем шоу, пишите на почту youtube собака про с пометкой «Нанято кандидат» или «Нанято интервьюер». И организуем. На этом все. Всем пока и до скорого. Занавис.